Здравствуйте, дорогие мои! Те, кто любит мои прогнозы на восковых, так сказать, отливках. Итак. Итак. Я рада приветствовать вас на своем канале. Давайте посмотрим, что же воск вам на ближайшие 2-3 недели с момента открыта, открытия вами этого видео, что же вам воск тут, скажем так, пророчит. Что он вам пророчит. Итак, начнем с темы денег. Я бы сказала, не так уж, вот как в прошлый раз я смотрела, в прошлый раз было очень отдельно, отдельные такие, вот как монеточки капали, да? А теперь есть такая подсказка, что м -м, соединишься с кем-то, может быть, объединись с кем-то, или с напарницей, э чтобы лучше была производительность, или с кем-то объединись, что, может быть, надо открыть свой бизнес, потому что такие двойные, много двойных цепочек, ну, тут еще, конечно, есть для меня подсказка, что в какой-то теме вам надо просто тупо, как говорится, элементарно ваться. Тут надо доучиться. Надо доучиться, и тогда, если вы хотите улучшения вашего денежного состояния. Тот, кто доучился, то у вас... Ä, Через три месяца реально получится, только через три месяца вы реально почувствуете эффект от того, как вы, что вы доучились и вы стали мудрее, сильнее э, в теме заработка деньги. Кто не доучился, у тех еще не так хорошо, как хотелось бы. И ощущение, что многие из вас хотят кто-то, вот вы хотите, допустим, давайте вы конкретно, у вас чувство в теме, в теме денег не до, не, до, не до удовлетворения такое. Вот не нравится, не нравится. Возможно, есть идея купить какой-то важную покупку какую-то совершить. Но вот пока не хватает. Ну, тогда мы на эту покупку будем копить, дорогие мои. Следующая тема отношения. Отношения. Ой, что сказать по отношениям. Вот я вижу два человечка сидят спиной друг к другу. Ну, вот я так вот тут вижу. Вот тут вот я вижу. То есть эффект недопонимания. Кстати, еще я вижу тут и золотую рыбку, то есть такой эффект как бы изображение. Вам надо внутренне просить, это тем, кто не познакомился, надо просить, и через 10 дней у вас открывается двухнедельный период на тему встречи. Встречи может быть и в интернете, и все, что касается образования, и все, что касается подписания вами каких-то бумаг, когда вы идете к бюрократам, как я называю, вот такая тут тема. Те, кто в отношениях, в ближайшие три дня могут быть еще разногласия, кто вот проживает уже со своей мужчиной или со своей женой. Извиняюсь, не знаю, кто сейчас меня смотрит. То есть еще три дня такие, когда мы друг другу. Находимся, лежим спиной, сидим спиной, лежим спиной. И, к сожалению, тут есть эффект такой. Есть эффект такой, когда какие-то черные свечи прибавляются. Может быть, кто-то позавидовал вашей любви. Может, кто-то работает над этим. Но ну, эффект такой свечи тут я вижу. Uh, зависть от женщины пришла. Вот единственное, что могу сказать. Следующая тема «Будет ли вам помощь?» Сказала бы так, что ближайшие две недели, <coughs> извиняюсь, точно не рассчитывай на помощь. Вот, ну не рассчитывай сам на себя, сама на себя. Шевели мозгами, шевели руками, ногами, вот. Вот. Потом открывается период, когда такое, как сердечко, когда начинает кто-то, кому ты симпатична, кому ты симпатичен, может быть, это даже частичные какие-то друзья, очень близкие, очень дальние, если нужна помощь, они пойдут навстречу. Но я бы хотела сказать, что в ближайшие две недели рассчитывать именно конкретно, вот я вижу тут рисунки такие для меня, на сослуживцев, не советовала бы именно все, что связано с работой, как-то вот не так. На что надо обратить внимание? Надо обратить внимание на хорошее, лояльное, правильное, уважительное отношение ваших к деньгам. В ближайшие три дня с момента просмотра вами, вот с сегодняшнего, вот с этого момента, как вы включили видео, в ближайшие три дня обратить внимание, что и где вы говорите. Может быть где-то лучше просто промолчать, просто промолчать. Ближайшие три дня деньги никому не одалживать, скажем так. И обрати внимание на своих родственников. Вот не знаю почему, вот три дня вот эти такие какие-то нервозные сейчас пройдут. И потом идет подсказка такая, которая говорит, обрати внимание на своих родственников. Особенно если старенькие или лежачие, или больные, возможно обратите внимание, надо сделать помощь, чтобы какой-то бонус, какие-то защиты потом вам в будущем в нужный момент пришли на помощь и сработали. Еще я вижу тут, обратите внимание, изображение собаки. Что это значит? Наверное, кто-то из вас, может быть, у кого собака больше трех лет, обратите внимание на здоровье собаки. Вот почему-то так, что-то с домашними животными. Теперь интересно, счастье где? Ну вот я вижу мужчину, который держит на руках ребенка, младенца. Счастье где? Ну вот, если ваше счастье в вашем мужчине, то счастье вашего мужчины вот в ребенке. Вот так подсказывает мне воск. Что с этим делать, если у вас еще нет детей? Ну, пожалуй, надо согласиться. Может быть, пора задуматься на тему, ну, на тему, когда же будут дети. У кого есть дети, ну, может быть, больше что-то совместных, или воскресные обеды делать, или что, чтобы ваша половинка, ваш муж более больше ощущал себя отцом. Какая-то семейственность, нужна какая-то традиция, может быть, может быть. Вот в этом как бы счасть, счастливая тема. Что может быть лишнего? Что лишнего? Может быть лишняя ваша какая-то щепетильность. Может быть последние два с половиной месяца... Ну, так примерно скажу, может быть, лишняя ваша какая-то рачительность такая в чем-то есть. Может быть, кто-то из ближних вас эм, обвиняет в таком не самодурстве, а ну, очень в таких каких-то зажимлениях других персон. Вот тут интересно. То есть ты меня не пускаешь, деда, ты мне не разрешаешь, ты вот мне это не покупаешь. Вот немножко какой-то эффект жадности, ну может быть, потому что во главе угла получилась у меня тут пирамида, но пирамиды, два человека с двух сторон спинами держат эту пирамиду. То есть, дорогая моя, да, может быть, вы правильно, ну, или вы правильно разруливаете и понимаете, как вот деньги тратить, как их экономить, но, пожалуйста, не исключайте из этого процесса, хоть иногда надо советоваться со второй половиной, вот так. И подсказки ангела говорят, что... Сейчас мне начнут... Та -та -та. Так, подсказки ангела... Сейчас он пойдет вот так. Подсказки Ангела. Подсказки Ангела. Подсказки Ангела говорят, не сильно не надо брать пример. Вот там Азина сказала, а Леша сказал, а вот Леша такого вот, цвета машину купил, я хочу такую машину. Вот подсказки Ангела. Подсказки Ангела говорят, ближайшие... Четыре дня не психуй, вот такие подсказки ангела. И еще, и еще, и еще. Ну, может быть, кому-то какой-то хвост денежный надо начинать наконец-то расхлебывать, отдавать. И еще кому-то надо в чем-то что-то сказать. но не то, что признаться, а объявить то, о чем вы давно думаете. Вот надо наконец-то человеку в лоб это сказать. Вот в общем-то, в общем-то, как бы ангел советует вам сделать объявление. И давайте посмотрим, что же тут. Что же у нас тут. Что-то на ниточке, то ли сердечко, то ли кулончик, смотрите, да, как на ниточке висит, но это нужно. Возможно, это как чья-то речь, еще раз подсказка ангела, наконец-то скажи, от себя, что-то требуется, или признание в любви, или предложение сходить в ЗАГС, или какое-то новое рационализаторское предложение. Еще раз посмотрю. Что-то связано с машинами, тут связано. Не знаю, как хотите, так расшифровывайте. И что еще тут изнанка жизни нам говорит? Изнанка жизни показывает такой, как знаете, немножко как улиточка. То есть, скорее всего, если сверху кажется, что все понятно, в какой-то теме внутри есть лабиринт. Не пытайся сразу с налета, с нахрапу войти в какую-то новую тему, в какую-то дверь. Это подсказка, что надо проделать более длинный путь. Умножьте свои, свой план по времени на 2-2,5. И тогда вы правильно по времени придете, вот как временная улиточка. Это не воронка туда, а такая, когда мы, видите, поднимаемся на, на гору. То есть мы сразу не можем взойти это, видать, какие-то большие планы, идеи такие высокие. А мы вот потихонечку идем по серпантину наверх взбираемся. Так что, дорогие, мне очень нравится и вообще вот эта штучка, смотрите, она похожа на ладошку. На ладошку. Это говорит о том, что через два с половиной-три месяца у вас придет период что-то открыть ладонь и забрать. Забрать. Хорошо? Забрать. Может быть что-то, э, если большие долги, что-то отдать. Если у вас за плечами практически нет долгов, то будет период забирать и получать на ладошечку. Мы получаем подарочки. Вот, дорогие мои, э, было, было, было такое видео. И до встречи на моем канале.